добрый день уважаемые партнеры и клиенты вот и подошла к концу акция итальянская фиеста за 5 прайдов мы напоминаем вам условия кто участвовал в акции точно знает какие были условия при покупке 5 полных обращу ваше внимание полных комплектов нашей компании была, была произведена одна запись этого сервиса в списке будущих победителей в общем в списке кто участвует в акции Покупая 5 комплектов полных, тот или иной сервис получал одну запись. Покупая, ну, допустим, 50, он получал, соответственно, 10 записей. Таким образом, его шанс в списке и в акции победить увеличивался вам многократно. Я хочу напомнить условия, что же компания Pride Gas дарит для вас, дорогие вы наши. Это перелет в Италию на двоих и оплачивает на выбор из трех городов, Флоренция, Венеция или Милан, две ночи в отеле. Я хочу заранее сказать всем огромное спасибо, неважно победили вы или нет, компания Pride Gas благодарит всех своих клиентов за то, что вы участвовали в этой акции, вы верите в наш бренд, я уверен, вы получаете удовольствие от его использования, от монтажа. И ваши клиенты тоже получают удовольствие уже от экономии и кайфуют, как говорится, вытирают слезы счастья при вождении. Я хочу перейти непосредственно к самому процессу. Как мы будем это делать? Мы покажем вам общий список, где э, нашим маркетологам был, были закодированы все клиенты, их фамилии, имущество, это э, законом запрещено публиковать, поэтому каждому клиенту был присвоен номер, проект ГАЗ-1 и так далее, всего их э, почти 70, если не ошибаюсь. И, соответственно, каждый раз, делая покупку, этот номер был записан в определенный список победителей будущих. Мы... Э, и в этом списке есть соответствующий номер, который мы введем от и до в генератор случайных чисел. Получим только три цифры. Эти три цифры будут победителями. А те, кто попадут в этот номер, как раз они поедут со своими любимыми в Италию на две ночи. Поехали! Переходим к генератору чисел. Нам нужно вести диапазон от 1 до 273 и первое число 218. 218 соответствует сервис PRIEDGAS 7. Смотрим списки PRIEDGAS 7 Кофтун Василия Я тебя поздравляю. Кофтун Василий первый победитель, второе число. 269. 269 у нас под номером 269 Pride газ 9. Соответствует этому сервису Сябрук Иван. Поздравляю тебя, Иван. Пакуй чемоданы и покупайте все необходимое для путешествия в Италию. Генерируем третье число. 241. Переходим в наш счастливый список. И 241 это PrideGas 5. В списке а, этому номеру соответствует Нечев Владимир. Володь, и тебя поздравляю с этим маленьким праздником. Ребята, все, кто участвовал, еще раз благодарю. А все было, как видите, по-честному. Я очень уважаю всех клиентов. Я благодарен вам за участие в этой акции. Мы будем продолжать сжечь. И обязательно бросайте фоточки и видео, как вы отдохнули. Пока.